И улыбка без сомнения Вдруг коснется ваших глаз, И хорошее настроение Не покинет больше вас. Трамп там там там Трам-там-там-там, -там -там. А причем здесь этот Трамп, Этот рыжий трамп там там там там-там-трам-там там, там, там, и здесь.